Поздравляем вас с 8 марта. Здоровья. здоровья Здоровья и самое главное, любви. Ура. Я Гарри Карламов. Письмо за покупку прокурору РГБ Мосуслугам поддерживаю. Завтра будет рабочий день. Поеду, по попридумываю юмор. Поем и буду спать. Вот примерно такие дела. В этот прекрасный день хочу передать привет всем гаджетам планеты. Айфоном, айпадом, самсунгом. Ну, в общем, всем. Ура! Ура! Мы отсняли весь Comedy Club. И теперь у нас отпуск. А еще у меня украли крышу.